Приветствую, друзья! Сейчас я с вами отправляюсь в замечательное место, маленький амфитеатр, который находится в парке 9 июля. Чем он уникальный вы узнаете, посмотрев это видео до конца. Ну что, пойдемте, прогуляемся и посмотрим. Что... Мы сейчас с вами отправляемся в Аргентину, провинция Тукуман, город Сан-Мигель де Тукуман, парк 9 июля. Итак, друзья, мы с вами сейчас направимся вот по этой белоснежной дороге. На перекрестке мы там повернем налево. И, как вы видите, мы попадем на этот замечательный амфитеатр, который называется Оракул нарцисса Амфитеатр был построен из камней, которые были привезены в Тукума, из Греции в 1928 году о просьбе историка и политика Хуана Батиста тирана Характеристики этого материала удивительны тем, что это плиты из мрамора, который образовался после извержения вулкана. И способ расположения камней придает этому амфитеатру особую акустику. В 2019 году амфитеатр восстанавливали. Для проведение культурных мероприятий, такие как концерты, представления, спектакли. Но 2020 год внес свои коррективы, так как были запрещены разного рода мероприятия из-за коронавируса и как вы видите этот замечательный амфитеатр вновь заброшен много мусора надписи появились надеюсь все таки в этом году администрация парка восстановит его обратно и будет использоваться по назначению как это был 2019 году спасибо за внимание что вы посмотрели это мое видео если вам видео понравилось и хотите новых видео подписывайтесь на мой канал Ставьте лайк, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода моих новых видео. Спасибо за внимание, до скорой встречи, пока!